друзья всем привет всем привет сегодня мы сделаем небольшой обзор о мини джипах и у нас уже сегодня периодически начинается дождь что он заканчивается и завтра передали тайфун то есть как говорится хочу джип да но денег нету буду ездить на 07 пойдем смотреть так мы ну начнем вот с такого замечательного автомобиля это suzuki suzuki джимми третье поколение вообще выпуск начался таких автомобилей с 1982 года. Трансмиссия идет либо пятиступенчатая механика, либо 4 ступенчатый автомат. Привод идет а, только только полный привод. Объем топливного бака 40 литров. Все автомобили, вес автомобиля, они а все автомобили порядка одной тонны. Если быть точнее, одна тонна, одна тонна 100 килограмм. Значит, здесь у нас ноздря, потому что автомобиль трубовый Бампер маночки решетка вот такого плана на левой стороне у нас рожок очень удобно парковаться установлено литье летняя резина размер резины 175 80 на 16 повторители ветряков нету как заметили как обратили внимание автомобиль у нас идет трехдверный. сзади запаска спойлер дополнительный стоп-сигнал объем багажника да, как такого объема багажника здесь нету но ну, вот для примера наша сумочка вот как то вот так магазин съездит за покупками что-то положить задние сиденья складываются увеличивается багажное отделение салон в основном везде идет пластик какой-то бардачок здесь какая-то это заглушка, подстаканник для задних пассажиров с этой стороны с этой стороны все то же самое Комплектация, салон идет с кожаными вставочками. Давайте по месту. Ну, во-первых, дверь. Дверь она идет широкая. Дверь тоже пластик. Здесь какая-то вставка, электро, бардачок маленький. Данный автомобиль на автомате, управление печкой, 4 ВД, лог, блокировки. Все включается сидушки. Сидушки идут кожаные. Вот таким вот образом сидушка отъезжает, то есть и можно попасть на второй ряд сидений. Сейчас мы сядем, Серега вместе туда. Я сразу залезу назад, назад. Сейчас дверь закрываю. Надо переднюю сидушку отодвинуть до конца. Вот это вот мою. Короче, если она отодвинута до конца, мне здесь места реально мало. То есть у меня все, у меня коленки уперлись сидеть. Ну, не знаю, если где-то по городу на небольшие расстояния, в принципе, нормально. На какие-то далекие расстояния Взрослому человеку будет проблематично детям. Да. Что по переду у нас? По переду нормально. И удобная посадка, в принципе. Удобно сидеть. И сиденья такие эргономичные, хорошие, нормально Руль здесь идет обычный, здесь уже установили вот такого плана оплетку. Это перешили. Фактически. Ну, фактически перешили. Значит, по удобствам, для задних пассажиров уйдет два подстаканника, для передних пассажиров. Что у нас там идет? Для передних. Да ничего, ничего короче <свят> идет подстаканник пепельница, пепельница кстати пепельница, пепельница да, редкость в отцена сейчас уже в японских автомобилях даже есть прикуриватель обычно стоит просто заглушечка значит крыша потолок высокий вот не сказал да сзади сижу сзади вот сидишь как-то все равно а, сидишь выше чем передние пассажиры головою головой я не бьюсь также сзади вот вот, такая вот штучка нажали ее сидушка отъехала сейчас и вперед сяду и мы вылезли из автомобиля вот что касается места именно пассажира кстати вот посадка да, в автомобиль вот я сажусь в принципе все ну, довольно таки удобно одной руки, скажем так, место пассажиру тоже довольно-таки много. Здесь удобная ручка держаться. Дополнительная ручка со стороны водителя сверху ручки нету. А дверной карте ручка есть. И смотрите, тахометр до да, до 10 тысяч, спидометр на 140. Заводим. Ага, заводим Что, ключа ключ. нету? Да. Вообще машины конечно, вот эти 07 они высокооборотистые, поэтому и тахометр у него получается он 7. С половиной это в принципе нормальные обороты. То есть э, очень высокооборотистое. И на таких машинах, э, особенно на турбо, надо почаще будет менять масло. Сколько она стоит? Она стоит 475 тысяч. А автомобиль год. 2010 -го года 475 тысяч. Ладно, пойдемте дальше. Сейчас еще внешний вид покажу. Немного. Ну, давайте посмотрим под низом, что у нас мост, редуктор. 16. Да, капот еще откроем, посмотрим. В принципе все удобно, все доступно. Места в под подкапотном пространстве много. Закрываем следующий мини джипик это mitsubishi pajero mini данный автомобиль 2010 года 4 ВД раздатка эконом режим топлива стоит автомобиль 360 тысяч рублей белый такой перламутровый цвет тоже на литье резина установлена ст 80 на 16 посмотрите по ржавчине автомобиль здесь у нас идут, идут поворотники тоже автомобиль три двери сзади спойлер модно установлен в отличие от Джимика, когда здесь а как он называется кожуха нету на запаске что касается по объему багажника в принципе все то же самое единственно там была пластмасса здесь вот такая вот тканевая идет обшивочка здесь тоже идет пластик сидушечки вот такие вот черно-коричневые комбинированные естественно они тоже складываются здесь у нас такая небольшая ниша что-то туда можно положить автомобиль начал производиться с 1994 года и э, производство закончилось в 2012 году двигателя 659 кубиков название двигателя 430 мощность от 52 до 64 лошадиных сил бак на 40 бак на 43 литра трансмиссия механика или автомат клиренс у автомобиля 195 миллиметров привод полный или задний вес 900 тонн но опять же клиренс да, вот, все его там привыкли мерить по переднему бамперу Вообще он мерится по самой нижней точке у автомобиля. Здесь защита идет стальная. Тоже турбина стоит. На данном автомобиле установлены ветровики. Десятый год, 4 воды 360 тысяч. Ну давайте опять сядем, посмотрим, сколько места. Хотя по месту у них. Ну, в принципе, все все везде одинаково. Так, ну здесь вот как-то чистенько так. Потому что не садится. Я садиться не буду. Я сейчас покажу сейчас немного. лежат Салон, подстаканник, ниша, колонка. С той стороны просто подстаканник, идет колонка. Подсветка идет для задних пассажиров. Подвигаем назад. Здесь идет какая-то ниша. Что-то можно положить. Не знаю, сейчас проверим. Проверим телефон туда, но ну, я думаю, приезде он туда выпадет. Отстаканник, верхний бардачок, нижний бардачок. Лежит какой-то аукционник. Написано 4 балла, пробег 68 тысяч. А в джиме чем у нас отличие идет по салону? По раздатке, да? По раздатке там включается, получается, рестратор ВД на джимне 2 ВД, 4 ВД, и блокировка. Здесь она. Ручка. Короче, здесь у нас да ручка, рычаг переключения передач. Да, да. Там у нас все на кнопочках. Магнитофон стоит обычный, тоже песечка на крутилочках. Руль, кстати, тоже обратите внимание, тоже он обшитый. А здесь тахометр до 8000 тысяч, спидометр до 140 тысяч. Он заводится. Надо завести. Для водителя идет подстаканник. Дверная карта, два электрических стеклоподъемника. Ну и тоже основная масса пластик. С этой стороны идет у нас тоже пластик. prnd 2 л.к. Ручник, где положено у нас. Давайте посмотрим двигатель. Кстати, тоже установлен вот такого плана рожок. Еще раз повторяюсь, очень удобно. Куманочкой можно установить. Ну, здесь вообще все блестит как новая почти двигатель а, здесь не цепь здесь грм сама турбина аккумулятор сигнал что тут еще интересного есть Фитровский. больше интересного Фитровский. ничего нету закрываем напоминаю десятый год 4 воды раздатка эконом режим топлива написали 360 тысяч рублей так ну и вот рядом с белым стоит еще один такой же серенький тоже десятый год 12 месяц 4 воды раздатка эконом режим топлива хром зеркала рейлинги на крыше установлена руль кожа литье туманки не крашен не ржавы 380 тысяч рублей то есть отличие по цвету этот просто белый этот у нас идет двухцветный, на этом установлена туманки на этом туманок нету здесь идут хромированные накладки здесь идут рейлинги здесь рейлингов нету Зато здесь есть спойлер. На этом автомобиле спойлера нету. И идет чехол у нас на запаску. Также задний дворник. По месту все то же самое. Ну, ниша, знаете, такая тоже, как бы вот. Даже не знаю, как это назвать. Кстати, вот там еще дополнительно поднимается, там спрятан донкрат. Какая-то мелочь, какая-то мелочь. Сюда она влезет. Вот примерно посмотрите, какого вот проем дверь да? открывается на 90 градусов если сложить вот эти сидушки убрать подголовники будет ровный пол ну и какие-то грузы тоже можно перевести в данном автомобиле сейчас со стороны водителя покажу так осторожно значит сидушки естественно спинка назад есть лифт сидений ну и сама сидушечка она двигается туманки корректор фар регулировка зеркал подстаканник кожаный руль Ну вот руль он уже такой видите вот такой поезженный потрепанный идет также значит солнцезащитные козырьки зеркало здесь есть зеркало здесь нету и вот под отличию с жимиком да там ручки расположены как бы вот здесь, да, и вот здесь можно на дверной карте держаться. А здесь вот они, дополнительные ручки, тоже как бы удобно. Ниша вот такая, видите, большая. Не знаю для чего это. Что туда можно засунуть. Десятый год, 12 месяц, 380 тысяч. Так, еще один Джимми. Еще один джиме 2009 год. Естественно, 4ВД 460 тысяч. Литье резина поворотники рейлинги салон у него но ну, у него комплектация такая модная салон виде какой кожаный вилкин комплектация здесь все стандартное и вот смотрите что касается объема багажника да вот в данном автомобиле багажник он забитый то есть примерно примерно можете понять объем багажника раз два три 4 5 шестая коробка сюда смело влезет можно еще что-то положить сверху многие задают вопрос да, как купить автомобиль в кредит на рынке зеленый угол есть у нас тут одна организация называется она финклуб делаем мечту ближе кредит на этот автомобиль вот обязательно мы туда зайдем и узнаем их не условия как они работают 460 тысяч на 2009 год далее идет терю Кит. Терьюсский тоже 0,7. Значит, автомобиль взял начало в 98 году. Привод полный либо задний. Клиренс от 175 до 195 миллиметров. Трансмиссия идет, идет только нет не только идет автомат и механика. Бак 40 литров. Двигатель 0,7. То есть есть двигателя Демовские, ЕФД, есть двигателя ЕФДМ. Лошадей, лошадей здесь у нас. На Дэти 64, на Дэми 60 лошадиных сил. То есть данный автомобиль такого ярко бордового цвета, в хроме, с обвесами, на родном литье, на хорошей зимней резине, прямо на смотрите, с лимельками. На запасном колесе у нас идет чехол, задний дворник, омыватель, подогрев зеркал, спойлер, по объему багажника. Все как и везде. Тоже пластик. Здесь идет подсветка, тут небольшая ниша, типа тазик. Да? В отличие от Джимми, Nissan, Padre здесь идет 5 дверей. Задние сидушечки у нас складываются, ровного пола нету, но все равно багажное отделение у нас увеличивается. В автомобиле чисто садиться мы туда не будем. Также смотрите. Нет, вру ровного, ровного пола нету. Пол Ровный пол есть. Вот таким макаром. Давайте, наверное, даже подголовник сейчас... Короче, серега надо вытащить подголовник вот здесь. Сейчас вот еще. С этими зонтиками обещали у нас завтра тайфун. Сегодня начнется, ходим с зонтиками. Ждем тайфуда. Да, все складываем. Так. Вот получается Я ровный план. Давайте со стороны багажного отделения посмотрим. При желании больше заскорчиться и поспать. Да, примерно, примерно вот так это выглядит. Ладно, ставим все на место. Подголовничек. Я наверное даже поставлю. Все разбирается, собирается, в принципе, очень просто место. ну так ну давайте как-нибудь ладно сяду я вот так вот короче был такой автомобиль когда-то давно если честно место как-то вот сзади допустим чем в этих в трех дверях побольше да но все равно место маловато дверная карта снизу пластик здесь ткань электростеклоподъемник формированная ручка такие вот защелки стоят здесь идут кармашки в спинках передних кресел По месту значит по месту передних пассажиров давать ладно дверная карта тоже ткань кармашек электростеклоподъемник колонка автомобиль блин весь наполированный аж все блестит здесь идет бардачок идет аукционник аукционник сказали родной автомобиль рка ну вот судя по аукционе куда идет подкрас двери заднего крыла пробег 84 тысячи прикуриватель мультимедиа система так называемая все на крутилочках 4 воды здесь оно идет постоянно, плюс добавляется блокировка, а, чего там, блокировка дифференциала, дифференциала переднего, до да. ручник, автомат, РБГ есть. Какая-то коммуникация прошедшего как э, в Subaru x -Brick. Комплектация брик Ну, до Субару тут еще далеко. <с> нормально, маленький Субару. Ну и посмотрите, сколько места. Как бы, ну, в принципе, нормально, да. Единственным вот, коленком, тесновато, как бы. Снова. Сидите сновато. Да. Руль тоже такой вот прям модно установлен. Красивый. Вот такого плана автомобиль. А, тоже до 10 тысяч. А я уже это сказал, это сказал, что аукционник родной, да. Тахометр до 10 тысяч, спидометр до 40. 000. Ключ, пробег 84 тысячи, бензобак у нас идет электронный. Вот эта вот штучка, да, у нас идет включатель выключатель заднего дворника. То есть все привыкли то, что он расположен вот здесь. А здесь он включается с кнопки туманки, в игре заднего стекла, корректор фар, регулировка зеркал. Ну в принципе все, больше, больше ничего интересного нет. Ну что тут, Слон защитный козырек, ручка, подсветка зеркала нету можно что-то карты какие-то сюда засунуть здесь тоже идет ручка на двигатель посмотреть что у нас с двигателем ну симпатично со стороны смотрится автомобиль то есть это двигатель у нас идет а, детовский да, идет уже чем... алюминиевый радиатор чем отличается детовский от демовский почему-то детовские они двигателя ну можно сказать похуже чем демовские у нас был такой горький опыт мы меняли на териусе двигатель и вот детовских их просто в продаже нет их разбирают. а демовских звучит очень, очень много то есть у детовских вот идет лидеркуле мозгря а у демовских у них ровный капот тоже турбина, но они как-то понадежнее ГРМ здесь у нас нету, в цепи ГРМ здесь у нас ремень ГРМ, ну тоже смотрите подкапотное пространство большое, то есть в принципе в принципе все доступно. с у по низу идет? Тоже полурама. Кстати, автомобиль не ржавый, не ржавый вообще, Это большая редкость. Ладно, можно закрывать в первую очередь. Они гниют, гниет. у них жопа. Это вот полурама. Но здесь даже даже намека на это нету. Так, а сколько стоит 395. он? 395. 395 тысяч. И год он какой у нас? Восьмой год, седьмой месяц, 395 тысяч рублей. Nissan Kix. Все то же самое, что и что и поджеры это единственное первое поколение выпускался с 8 по 12 год привод только полный клиренс 195 мм трансмиссия автомат механика бак 43 литра двигатели 4, 4, 30 как на поджера мини ну говорю говорю все то же самое то есть здесь у нас трюк туманки фарики у нас обычные резина лета пластмассовая решетка тоже турбина рожок Резина бриджстоуна, размер 175-80 на 15, родное литье, нержавый, дополнительный поворотник, ветровики, здесь вот такие хром накладочки идут с Японии. Задняя часть автомобиля тоже спойлер, запаска, чехол. Багажник, все то же самое. Пойдем по месту, посмотрим. Хотя что по нему смотреть уже уже смотрели мышки одинаковые, все одинаково. Ну единственное, вот комплектация, да, здесь вот так сделано под дерево Руль обычный, не кожаный. 148 тысяч, механическая стрелка бензобака, механическая стрелка температуры. Пробег 69 тысяч. Раздатка, ручник, бардачок нижний, бардачок верхний. Листики лежат, 4 балла. 69 69 но в любом случае нужно нужно все проверять вот что-то еще ну по местам мы туда залазить не будем то есть трансформируется все везде одинаково ну, еще по месту вообще получается когда и не отодвинут да когда назад это двинуто смотрите места вообще там нет просто даже ноги только до голову закинуть то есть его можно назвать двухместный автомобиль да и просто багажник использовать для перевозка каких-то там не знаю грузов вдвоем на рыбалку ездить еще куда-нибудь вот ну давайте еще двигатель откроем все таки Все блестит, все как и везде. Кулер, турбина, хождайка радиатор, воздушный фильтр, аккумулятор, сигнал. Двигатель как часики. цепи нет тоже установлен установлен ГРМ. То есть многие сейчас будут писать, двигатель дымится, ребят, двигатель не дымится, двигатель мокрый, начинает греться, идет просто испарение. А то сейчас там понапишите. Значит, он одиннадцатый год, 360, по-моему, да, он стоит? 370. 370 тысяч стоит автомобиль. Вот еще Джимик, да, можно открыть. Джимик 9 год, 4 ВД, но он на коробке 460 тысяч. Туманки, решетка, фара. Здесь решеточка такая, ну не решетка, да, это накладочка под бампер черного цвета родное тоже литье резина bridgestone размер 175 80 на 16 повторить или рейлинги салон тоже кожаный Я да тут немножко ошиблись 440 тысяч рублей стоит данный автомобиль а новые автомобили на коробке ну, знаете тоже редкость как-то вот ушли японцы от коробок видите три педали, кто не знает. Но слева сцепление, посередине тормоз справа газ. Главное не перепутать. Вот, ну, по месту все то же самое. Конечно, вот эта комплектация, она смотрится намного посимпатичнее, чем, чем обычная комплектация. Что там у нас в багажнике? Сейчас посмотрим. Да, вот подсказывают. Новые автомобиль. Давайте покажем сейчас снова новый ключик не на новые автомобили, чтобы завести. Давайте так, то есть допустим, вот, вставили мы ключ, да, в замок зажигания. О, сейчас я сяду. Стоит он у нас на первой скорости. Вот сейчас у нас стоит нейтралка, да, с вами. Пытаемся завести автомобиль, а он не заводится ни в какую. То есть, чтобы завести автомобиль, нужно выжать сцепление. Сцепление выжимаем, заводим. Только после этого автомобиль у нас заводится тоже такая не знаю для чего это сделано ну, по месту вот примерно вот столько здесь мест наверное сидушку можно отодвинуть до конца до да. потолок крыша высокая здесь зеркаль скорость 1 2 3 4 5 задняя скорость ручник вот здесь кстати в боковинках да вот такие вот э, кармашечка сделаны Руль идет кожаный. Электростеклоподъемники. Все включается, все работает. Корректор фар. Когда на четверочке светит под тебя, когда на ноль, то есть фары светят, светят вдаль. Регулировка зеркал. Так. Так, так. Все, видите? поехала Так, не понял все работает а, так ну вот давайте да посмотрим здесь то есть автомобиль сейчас он задний привод включаем то есть автомобиль изначально он задний привод 2 в.д. можно включить 4 ВД, можно включить или там пониженную блокировочку. То есть, допустим 4 ВД кнопочку нажали она включилась у нас на табло указано что все автомобиль превратился у нас в 4 воды так ну напоминаю по стоимости девятый год 440 тысяч рублей автомобиль на коробке ребят ну показали немного мини-джипов вот по стоимости Что у нас там получается по Стоимости получается примерно от 350 и выше и вообще вот эти машинки уже которые пошли свежие года 14 года и дальше там стоимость доходит до миллиона но там уже и двигателя другие, уже не 0.7, они уже больше. И, конечно, уже другой вид этого автомобиля. Показали все 0.7, да, 0.7 джипики. Единственное, не нашли а, эти джимики Джимики 1.3. Вот, ну а на сегодня все. Всем пока. Всем пока.